Доброго здоровья! Я сразу хочу попросить вас подписываться на моей странице в Facebook. Как они выглядят, как называются, вы сейчас видите на экране. Там, повторюсь, мне удобно выкладывать материалы, которые могут быть для вас интересны, документы, фотокопии, и э, комментировать их, и обсуждать их вместе с вами. Там удобнее. Господа профессионала от армянской истории. Ни один из вас не появился в интернете за последние годы. Может, кто-нибудь не заметил этого, но я заметил. Я заметил, что вы стабильно молчите. Молчите о том, почему вы скрываете от своих братьев армян документы, которые не скрывает, например, Филипп Вартанович, и которые противоречат почти всему, что вы успели написать об истории армянского народа. Вы упрямо молчите о том, кого называли армянами всего лишь 300 лет назад, хотя это уже ни для кого не секрет. Вы молчите об Иоанне Златоусте, которого до 17 века включительно весь мир считал создателем армянского алфавита. Весь мир, кроме вас. Вы молчите о том, куда подевались так называемые факты многовекового угнетения армян персами и турками, которыми вы щедро удобряли свои диссертации. Вы молчите о том, почему так называемые древние армянские манускрипты ни разу не оказались в одном помещении с независимыми экспертами вы молчите о том где находятся подлинники моисея Харенского, и почему мы должны верить в то что они вообще когда-либо существовали вы молчите о том почему не сохранилось ни одного грека армянского словаря при том что сохранились тысячи переведенных текстов с греческого на армянский вы молчите о том Куда исчезли школы и институты, в которых учились якобы сотни и тысячи древних армянских архитекторов и строителей, не оставивших ни одной квадратной мили между Каспийским, Черным и Средиземным морями, без древней армянской в кавычках постройки. Уже почти два года вы молчите о собственноручной исповеди Исраила Ари, которую я лично перевел для вас, на хорошо знакомый вам русский язык. Вы молчите о непревзойденном гении Байрона, который каким-то чудом выучил древнеармянский язык за два с половиной месяца, с интенсивностью обучения, три занятия в неделю, и за эти же два с половиной месяца написал армяна английскую грамматику. Вы молчите даже о том, почему вы молчите. Думаю, скоро уже сами армяне начнут задаваться вопросом, а существуете ли вы вообще профессиональные армянские историки так что вам пора на выход. Или на сцену, или с пляжа.